Друзья, всем привет! Это канал Mother Раша, и Вероника с вами. И посмотрите на мои прекрасные носочки, которые я повесила первый раз в этом году над камином. В общем, такая уже американизируюсь, американизируюсь к Крисмасу. Но... Сегодня я хочу поднять такую интересную тему, как почему 53% молодежи хотят уехать из России на сегодня. Не просто уехать, а переехать жить в другую страну. И, конечно, для меня это очень печально. Как для человека, который когда-то эмигрировал в Америку, мне до сих пор очень печально жить здесь. Не то, что мне печально и плохо жить здесь, я не буду вам рассказывать, что здесь плохо, но мне печально, что я не живу в своей стране и на своей родине, понимаете. От этого мне иногда становится грустно, иногда отпускает Ну, в общем, по-разному такие ситуации бывают. Но я живу здесь, потому что я понимаю, что в России мне... Жить очень не хочется на сегодня из-за того, что там творится. И вот вот этот такой печальный факт, почему американцы, пере, русские хотят куда-то переехать. Ну Вот я вам хочу сказать, первый раз я поняла, что я не хочу жить в России в 25 лет. Можно сказать, что я была молодежь, можно сказать, что я была молодежь. Я тогда была управляющая в ресторане, и вот это у нас были бесконечные проверки, проверка за проверкой, в общем, это какие-то бесконечные хождения по мукам, то обеп, то хренеп, то, в общем, короче, их очень много было таких инстанций в, в те времена. И вот я помню, что я такая вот 25-летняя управляющая, вся такая вот такая, еще такая, еще там где-то в облаках, еще в каких-то там розовых очках, и приходят нам такие два дяди. От 40 до 45 и начинаются нам сертификаты на алкоголь, нам сертификаты на мясную продукцию. Тогда еще вид справки были. Ну, в общем, короче. Вот это мы им все даем, он нам... это не так, мы им да нет это так, вот посмотрите. А у меня тогда еще технологом девочка работала, которая как раз только закончила наш технический, кубанский технический какой-то там, политех по-русски, если сказать, а называется университет, и она только выпустилась, у нее все еще было свежо, и вот она за производством говорит, да нет вот роспись, да нет вот маркировка, да нет вот дата, да нет вот то, все 5-10. И, короче, вот это мы с ним, вот эти все бумажки раскладываем, стол забит. А у нас же как проверка? У нас проверка так. Гости пошли вон отсюда. Заведение закрывается, мы проверяем. Ну, в общем, короче, мы вот это вот все ему даем. Вот это все тегомоти на 40-50 минут. Потом это все ему надоедает. Он берет вот так вот все эти бумаги. И вот так их хренась со стола. И вот так вот... Таки, с такой злобой смотрит на меня и говорит, сейчас все, у кого нету паспортов на рабочем месте, садятся со мной в бобик и едут в КПЗ до выяснения личности. И вот тогда такой, это был первый такой звонок, блин, я не хочу жить в этой стране. Блин, я не хочу жить в этой стране, где какой-то непонятный дядя а, может творить то, что ему просто захочется. Он пришел за взяткой. Он пришел за деньгами, а мы ему тут какие-то документы идиотки суем, еще что-то там объясняем, рассказываем. Нет, чтобы вот сразу порешать и дядю отпустить, и, и себя успокоить. Это был такой первый момент. А второй момент, когда я поняла, что я рада, что я переехала в США, это когда вот у нас в России поднялся пенсионный возраст, и я такая... Думаю, ну как же все молчат, что такое за молчание? 5 лет для мужчин, 8 для женщин. Но это же нереальные какие-то цифры. Ну не год, не два, ни, даже не три. Но я посмотрела, у нас в Краснодаре вроде как какой-то, не то что митинг, какое-то собрание из 60-70 этих несчастных бедолаг. И вот они все были отцеплены ОМОНом у нас есть там рядом такой супермаркет табрис и от него вот так вот стояли эти бобики, в которых людей надо сажать, чтобы их куда-то увозили, их там было штук 10-15 это такое угнетающее зрелище я вам могу честно сказать, тебе становится так не по себе и ты думаешь, господи, что это за государство? Что на 80 бедолаг вот такое количество ОМОНа, или кто там, они сейчас в Росгвардии, я не знаю, кто они там сейчас, и что вот такое количество бобиков, что это за полицейское государство? И я тогда думаю, боже, хорошо, что я, что все, хорошо. А второй момент был, когда, ну это вот в такой мой второй момент, но это уже подтверждение, правильного решения переезда в США моего. Я честно могу сказать, я понимаю, почему молодежь хочет переехать. Но почему? Потому что если заболеет твой ребенок сегодня, ты будешь писать письма там на первый канал, собирать средства, ты будешь там в соцсети публиковать, но государство тебе не поможет. Вы посмотрите, что творится. Это такой ужас и такой беспредел. От этого становится так страшно. Это же самое главное. Вот эти вот детки, это же наше будущее. Это же будущие инженеры, будущие строители, будущие, я не знаю, менеджеры. Это будущее нашей страны. Кого как не их надо оберегать, но даже на них нашему государству наплевать, и от этого страшно. Молодежь не хочет с этим сталкиваться, думать, да что, что такое, не дай бог мой ребенок заболеет чем-то серьезным. Медицина, что сейчас происходит в медицине, я опущу эту тему, потому что мой папа работает врачом, я не хочу как бы его подставлять, но я знаю, что там происходит и какого качества там услуги, это печалька. В сравнении с США, это каменный век, это печалька. Второе, образование. Что это за образование, которое нигде не котируется? Но я допускаю, что есть еще какие-то бузы и какие-то факультеты достаточно сильные. И как у нас говорят, там до сих пор математическое русское образование котируется даже в Америке. Но мы же это все теряем, оно у нас все провисает, провисает, провисает, провисает. И как бы мы теряем свои позиции, и нигде в мире уже там наш какой-то там МГУ на каком? 195-м месте в рейтинге. О чем мы можем говорить? Третье. У людей, у молодежи нет перспектив. Они понимают, что как бы усердно они не работали, какими бы они ни были умницами, как бы много они ни учились, или что-то, или еще что-то. Если я выучился на врача, то врачом будет работать сын какого-нибудь заведующего отделения или главного врача, а я не буду работать врачом, каким бы я ни был хорошим специалистом. Отсутствие перспектив, оно всегда, понимаете всегда пугает и всегда отталкивает молодежь, думающую молодежь, понимаете, она всегда отталкивает и как бы выгоняет из этой страны, выгоняет, чтобы люди искали место, где они смогут себя реализовать. Дальше еще одна такая большая проблема, вот это бесконечное вранье. Мы все видим уровень жизни, который живет которые сейчас в России, как живет население, сколько стоят услуги коммунальные, сколько стоят продукты, сколько это все стоит и, какие при этом ур... и какой при этом уровень зарплаты. Можешь ли ты на этот уровень зарплат себе позволить обучать детей, кормить их, одевать их, платить коммунальные услуги? Это мы еще не говорим о том, что если вам не досталось жилье в наследство и вам еще надо купить жилье или его снимать. Печаль. Вот печаль, понимаете. И люди, они не видят для себя перспектив. Они видят, что то, что несется по телевизору, в корне разнится с тем, что происходит в реальной жизни. И как бы нас не настраивали и не рассказывали нам, что мы вот такие скрепные, такие какие-то не такие, да все нации какие-то особенные. Индусы особенные, китайцы особенные, американцы особенные, русские особенные, украинцы. Мы все особенные. Но почему у нас это возводится в какой-то ранг такой, что вот, вот не в мире, не в Сибири, потому что больше сказать нечего. А что мы скажем? Да у нас такая классная медицина, да мы ваших детей вылечим, не дай бог с ними что случится. Нет, мы этого не сделаем, потому что это, на это нужно деньги. Мы вам расскажем, какие вы, какие вы такие, не такие, как все. И какие они все плохие, закрывают, вот так занавес закрывается, закрывается, закрывается, нас отделяют от западного мира, отделяют и рассказывают, вот какие они плохие. Зачем вы это делаете? Это позор, понимаете? Это позор. Они не плохие, ничем не хуже нас. Не лучше, но и не хуже, понимаете? А эти нам рассказывают, вот они вот так, вот они вот так. Блин, ребята, кого вы пытаетесь обмануть? Все люди, которые получили хоть какое-то образование, все люди хоть куда-то успевшие съездить, да, за границу, и посмотрев там, все понимают, что вы лжете на каждом шагу. И поэтому в государстве, которое тебе бесконечно варет государство, которое тебе не дает развиваться, государство, которое не, не, не дает тебе никаких-то социальных гарантий, конечно, никто не хочет там жить, и все... Едут в другие страны, как правило, в западные. Ну, никто, мало кто там в Сирию или еще куда-то. США, Германия, Франция, Испания, Канада, Австралия. Вот куда едут. Вот где хотят жить. А вместо того, чтобы взять что-то отсюда хорошее, мы только рассказываем про наши победы, которых на сегодня нет. Понимаете, твоя сторона, вот ты живешь и... И ты ничего не можешь сказать. Расскажи про Россию. А что я расскажу про Россию? Что мы поверили во Второй мировой войне, что у нас балет, что у нас э, Юрий Гагарин полетел в космос, что у нас когда-то были какие-то хорошие ледоколы, что э, еще что-то. А что я про сегодня могу рассказать про Россию хорошего? Что мы сегодня сделали такое, чем я могла бы гордиться? Этого нет. И поэтому, конечно, молодежь, она, ей нужны свершения, ей нужны победы, ей нужна какая-то идея. Вот вот поэтому это и молодежь. И, конечно, имея то, что мы имеем на сегодня, люди думают, да не, ребят, не хотим мы тут жить. Мы. Да, там будет нам хуже, потому что это не наша родина, хуже в плане морально, да, там нам будет тяжелее, но мы едем туда для того, что может наши дети, у них будет другая, более светлая судьба, или мы себя там найдем в чем-то и реализуемся в чем-то, ну вот как бы как-то так, очень печально это осознавать, но если причислять себя к молодежи, хотя мне почти 40 лет, то, наверное, я... Прекрасно понимают их, эти 53%, которые переех, хотят переехать в другую страну. Пишите, что вы думаете об этом. И почему, ваше мнение, почему основная причина, может, вы мне ответите. Самое главное, почему молодежь хочет уехать из России, хочет переехать и жить в другие страны. Если вам понравилось то, что я говорю, пальчики вверх. Ну, вы сами знаете, там колокольчик подписка лайки комментарии все это мне будет очень приятно и как бы я понимаю что я не делаю это в пустоту пока пока